В своей жизни я часто сталкивался с тем, что люди, которые общались со мной, считали меня пай-мальчиком. И каждый раз, когда я употреблял в своей речи нецензурную брань, все их стереотипы, касающиеся меня, рушились как небоскребы. Поскольку цель моего проекта «Конструктив» — это прежде всего разрушение стереотипов, то я сразу говорю всем, кто считает меня пай-мальчиком. Идите нахуй. Всем доброго времени суток. Согласно кодексам об административных правонарушениях русскоязычных стран, а именно России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, публичное употребление мата может расцениваться как мелкое хулиганство, наказываемое штрафом или административным арестом. Нецензурная лексика запрещена в кино и телевидении, и к ней весьма неоднозначное отношение в литературных произведениях. Но почему нецензурная лексика является нецензурной? Перечислив большинство известных нам матерных слов, можно прийти к выводу, что они так или иначе связаны с тематикой секса и органов в этом процессе участвующих. Так стало быть, запрет связан именно с сексуальной тематикой? Ну, не совсем так. В русском языке полно нематерных слов, обозначающих по сути те же самые процессы и органы. Например, «саитие». Пенис, влагалище. Для того, чтобы понять, почему известные всем слова, но букву Х и П под запретом, давайте немного покопаемся в истории. По общепринятой версии, старо-русское слово «мат» выводится от «мать» и является сокращением выражения «матерная брань», «материться», «посылать к такой-то матери». Ранее распространялась версия о том, что мат появился в мрачные времена татаро-монгольского ига, а до прихода татар на Русь русские вообще не матерились, а ругаясь называли друг друга лишь собаками, козлами да баранами. Однако это мнение ошибочно и отрицается большинством ученых-исследователей. Из русских летописных источников известно, что матерные слова появились на Руси задолго до татаро-монгольского нашествия. Лингвисты усматривают корни этих слов в большинстве индоевропейских языков, но такое распространение они получили только на русской земле. Так почему все-таки из множества индоевропейских народов мат прилип только к русскому языку? Исследователи объясняют этот факт еще и религиозными запретами, которые у других народов появились намного раньше по причине более раннего принятия христианства. В христианстве, как и в исламе, сквернословие считается великим грехом. Русь приняла христианство позже, а к тому времени вместе с языческими обычаями мат прочно укоренился среди русского народа. После принятия на Руси христианства сквернословию была объявлена война. Некоторые ученые-филологи полагают, что мат восходит к славянским заговорам. Его произносили в трудную минуту, обращаясь за помощью к магической силе, которая содержится в половых органах. Поэтому борьба против бранного слова объясняется еще и борьбой русской православной церкви с прежними дохристианскими обычаями и традициями. Существует множество различных церковных циркуляров и указов иерархов, направленных против мата, начиная с самых ранних времен христианства на Руси. Окончательно статус нецензурного мат приобрел только в 18 веке, во время жесткого отделения литературной лексики от разговорного языка. То есть, если мы внимательно посмотрим на историю, то поймем, что ненормативная лексика становилась табуированной постепенно, как бы отделяясь от основного литературного русского языка. Считается, что мат по определению плох, поскольку он несет негатив и используется в основном для оскорбления людей, либо выражения крайней степени негодования. Но ведь если задуматься поглубже, то все не совсем так. Негативный посыл несет скорее мотивация, а не сами слова. Если у тебя есть желание оскорбить человека, то ты можешь сделать это, используя и весьма невинные, и даже сладкие слова. Тогда как употребляемый в определенном контексте мат может быть совершенно нейтральным, а иногда даже и выражать какие-то положительные эмоции. Да, встречаются люди, у которых негативные эмоции вызывает одно только произнесение нецензурных слов другими людьми, находящимися рядом. Но подумайте, если при вас в совершенно безобидном ключе произносят матерное слово, при этом не имея цели оскорбить вас, но вы при этом оскорбляетесь, может быть проблема именно в вас? Люди воспринимают слова по-разному. У кого-то и выражение «принимать протеиновый коктейль» может вызывать абсолютно пошлые ассоциации. И все же для взаимного уважения рекомендую тем, кто оскорбляется, едва услышав даже случайно произнесенные матерные слова, относиться к этому спокойнее. А любителям крепко выразиться, делать это пореже, дабы не раздражать своих собеседников, зная, что это может повлечь у них негативную реакцию. Сволочь. Не выражаться. Современные научные эксперименты показывают, что возможность крепко выругаться тогда, когда это необходимо, повышает в крови уровень эндорфина, гормона счастья, и позволяет справиться с напряженной ситуацией. Открываете злоебучий, говеный, жопошный, подзалубный, сраный, уидрочный, ебастичный, пиздомошоночный, блять, разъебанный, в жопе хуй сосущий, сука, блять, фороса. Вспомните своего отца или сантехника, случайно ударивших себе палец молотком, что помогает облегчить их боль? Мат необходим в критические моменты, чтобы снять эмоциональное напряжение. Это важно во многих эмоционально насыщенных ситуациях. И запрещать мат в таких ситуациях совершенно неправильно. В военной истории, например, встречались генералы, которые строго-настрого запрещали своим солдатам материться. Подобный запрет, мне кажется, можно считать стратегической ошибкой таких генералов. Нецензурная брань подходит гораздо лучше любых слов, когда необходимо выразить всю глубину эмоций по какому-либо поводу. И в определенных случаях она не портит, а наоборот улучшает речь, внося в нее необходимое разнообразие путем использования чего-то пикантного и запретного. Однако есть категория людей, которая общается исключительно матерным языком. Очевидно, делают они это лишь с той целью, чтобы показать «Смотрите, какие мы крутые! Мы стоим выше всяких запретов!» В общем-то, кроме этого сомнительного достижения, им и нечем похвастаться в своей жизни. Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Как правило, к такой категории людей относятся дети, которые пытаются выставить себя бунтарями против взрослого мира. Но встречается такое поведение и не у самых умных взрослых, которых можно назвать одним кратким, но емким словом – «быдло». Безусловно, мат является важной составляющей частью русского языка. И зачем нам в таком случае ограничивать все богатство великого и могучего и использовать в своей речи только какой-то его урезанный вариант? Однако матерные слова следует употреблять только там, где это уместно. «Образованный человек», с богатым словарным запасом, который использует матерные слова лишь в исключительных случаях, чтобы придать своей речи глубину, это одно. ПТУшник, весь словарный запас которого ограничивается словообразованиями от слов «хуй» и «блять», это совершенно другое. Делайте выводы, господа, и не впадайте в крайности.